Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я очень рада тебя снова здесь видеть! И недавно на днях ко мне пришла посылка, которую я совершенно не ждала, и я не знаю, что это вообще такое. Это большой-большой сюрприз и секрет. Я думала, что это что-то для моей рубрики «Замерчик» на втором канале, но не тут-то было. Поэтому сегодня я предлагаю нам с вами сходить на почту, забрать этот таинственный заказ и узнать, что это вообще такое мне пришло. Потому что посылка весом где-то в 5 килограмм, если мне не изменяет памяти. И я правильно прочитала на вот этой вот бирочке Которую приносит квитанция О, квитанция, точно Ну что, пошли? Собственно, я только что вышла на улицу, чтобы пойти на почту И знаете, лучше бы я не выходила из дома, потому что тут внезапно так холодно И представляете, это моя первая, наверное, вылазка после Японии Потому что все остальное время я старалась сидеть дома и просто наслаждаться теплотой А теперь я познала всю боль и тленность жизни в Москве Когда у тебя буквально вчера шел снег за окном, и я просто офигевала А теперь нужно как-то дойти до почты и не замерзнуть, и не умереть по пути Потому что дико холодно Мне, меня, наверное, нос уже к как у дома Мороза. В общем, пойдем Забрали нашу 5-килограммовую посылку, и вообще непонятно, что здесь может лежать. Но вы просто посмотрите, Гориле очень тяжело тащить. Не малейшего боятия, что это вообще такое, как вы думаете, можете писать ваше предположение в комментарии. Я вот честно не знаю, но почему-то у меня такое ощущение, что тут может быть какая-то техника, судя по тому, что тут нарисованы какие-то непонятные штуки на коробке. Сейчас придем домой и посмотрим. Все. Так. Надо допереть теперь этот предмет куда-нибудь, чтобы его потом вскрыть. 5 килограмм я вам скажу не просто так носить. Не забывайте то, что пока что вы можете писать в комментариях, как вы думаете, что это вообще такое. У меня вот вообще ни малейшего понятия, что это такое. Но я надеюсь, что это какая-нибудь одежда для рубрики «Замерчик». Я буду безумно рада, потому что мне нравится снимать эту рубрику на моем втором канале. Ну, сейчас посмотрим. Так, у меня уже здесь собрались маленькие зрители. Что это такое? Че? Это, это робот-пылесос! Это что, подарок мне, что ли, от Дениса? Я не знаю, что это вообще за царский подгон. Я так давно хотела, чтобы у меня был робот-пылесос, и а теперь он у меня есть. Там кот упаковался только что. Капец, я в шоке. Я не ожидала то, что это будет пылесос. Я думала, рили одежда. О, я так рада, теперь мне будет робот-пылесос убирать шерсть от кошек, потому что от Туси эта шерсть просто постоянно. Она у меня в глазах, в носу, в рту, везде. Теперь робот будет постоянно ползать и все это убирать, счищать. И теперь главное, что мне надо будет по выходным самостоятельно. Мой, брать обычный пылесос и пылесосить. Очень удобненько. Давайте посмотрим на него. Нифига! Он на батарейках? Я думала, что робот-пылесос, он на какой-то прикольной штуке. Ладно. Ничего себе! У него есть даже сменная насадочка, чтобы мыть полы. Сбылась моя мечта, не надо теперь полы будет мыть. Какая прелесть просто! Вау! Я теперь хочу тестировать. Мне тут кошачья матрица оказалась. Ой, какой он прям... Байсёй! Слушайте, это мой первый робот-пылесос. А, вот у него эта щеточка сразу. Она на липучке. Коты сломались. Просто посмотри на них, на двоих. Смотри на котов. Коты просто в шоке. Они не понимают, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Беги! Бегите, глупцы! Ты на панике, просто в разные уголы разбежались. Я пока не особо поняла, как им пользоваться, кроме как нажимать кнопку клин, чтобы он ездил. Поэтому я сейчас предлагаю нам найти инструкцию от iLife v55 Pro и посмотреть, что же он вообще умеет, помимо того, что ездить на автоматическом режиме. Я думаю, что он должен уметь много чего делать. Инструкция. Quick! Старт гайд. Клик старт гайд я уже сделала, как бы вы это видели, и кошки тоже это видели. Поэтому надо сейчас посмотреть. Инструкция достаточно большая и объемная. Вы только на нее посмотрите. Это целая карта, по которой можно ходить от точки А до точки Б. Есть зарядная станция, которая можно располагать около стены, собственно, втыкая в розетку, и пылесос будет автоматически до этой станции добираться в случае того, когда он разрядится. Пробуждение и зарядка робота. Угу. С обратной стороны есть кнопочка включения и выключения. Тут также установлено, как сделать, собственно, эту штуку по расписанию, чтобы она ездила, но мне такое не нужно, потому что я обычно дома всегда и если мне уж будет так необходима уборка, так уж и быть, я нажму все сама, но эта функция, конечно, очень удобная. Установка резервуара для воды и протирающей салфетки. А, ну да, он же вроде бы как моющий и пылесосящий. пылесосящий. В общем, пыль сосет. Откройте крышку резервуара для воды и медленно наполните водой. Установите швабру и ее держатель, убедитесь надежности крепления к основанию робота. Хм, еще я обязательно попробую, потому что мне интересно как эта штука еще и полы моет. Это же вообще золотая жила. Мне вообще ничего не нужно будет тогда делать по дому. Nice. Обслуживание робота. Для наилучшего результата после каждого использования, пожалуйста, тщайте пылесборник и высокоэффективный фильтр. В помещениях с большим количеством шерсти питомцев пылесборник может заполняться быстрее. В таком случае, возможно, потребуется более часткая чистка. А у меня две кошки. Ладно, братан, тебе не повезло. Придется тебе гораздо чаще выкидывать из тебя мусор. А, решение проблем. Есть всякие, если вдруг возникли проблемы, что очень удобно. Он может писать вот здесь, как я поняла, коды ошибок. И мы можем их, собственно, интерпретировать вот по этой вот табличке. Ну, собственно, это, видимо, все. Ладно, давайте посмотрим на комплектацию, которая тут имеется у этого пылесоса. Сама зарядная станция, я уже немножечко ей пользовалась, потому что мне было интересно посмотреть, как это вообще работает действительно ли пылесос заезжает и да, он заезжает есть вот такой пакетик, в котором лежит вот такая непонятная штука и батарейки, которые я уже тоже открыла но я так понимаю, что это батарейки которые нужно будет куда-то вставлять а, видимо батарейки нужно вставлять сюда а для чего? Вот это пока вопрос, но мы опять-таки будем выяснять это по мере поступления вопросов, главное, что у меня есть пылесос, и он ездит и без вот этого, так что, наверное, это не очень важная деталь, хотя, может быть, и важная. Собственно, протирающая тряпочка швабра, о которой шла речь в инструкции. Она выглядит вот так, обычная тряпочка. Две сменные насадки для самого пылесоса. Щеточка для того, чтобы что-то, видимо, вот так прочищать, подтирать пульт, которым можно управлять роботом. Поэтому тоже его подготовим. Вот эта штука, я так понимаю, скорее всего, какой-то фильтр, потому что фильтры фильтре обычно как-то так. И есть еще, кстати, гарантия, я так понимаю, на пылесос. Да, это гарантийный купон. Так что... Wow. Damn. У меня ни разу не было робота-пылесоса Поэтому я даже вообще не знаю Из чего он и как вообще работает Ну, судя по тому, что он у меня буквально Чуть-чуть поездил по моей квартире Он уже собрал мои зеленые волосы Кошачьи-белые волосы И чуть-чуть кошачьих рыжих волос Ну ладно, давайте его пощупаем и посмотрим, что это вообще такое Вот тут я вижу какие-то есть Такие штучки, которые при нажатии Чуточку щелкают и, я так понимаю, это бортик При помощи которого робот понимает, что Ага, вот с этой стороны препятствия я от него уеду. И, собственно, тоже есть и спереди. То есть, по всему вот этому периметру есть вот такая вот штука, которая двигается и дает роботу понять, что он дурак едет в тупой предмет. Там тупик. Туда ехать? Nicht. Нельзя. поворачивать Не надо ехать. Стоп, остановись Тут написано кнопочка push И если мы ее нажмем, то что получим Мы получим тот самый контейнер, в котором лежит, собственно, мусор Вот такой вот контейнер, который сверху открывается И давайте я, я в него сейчас посмотрю Сколько же за столь малюсенькую секундочку проездки он собрал пыли и говна Ну, собственно, много Уй я не думала, что у меня дома так грязно. Хорошо пылесосят, хорошо. Ну вот, мне теперь немного стыдно, что у меня дома так много мусора. Ну ладно. Зато мы точно поняли то, что этот пылесос действительно сосет. Окей, давайте посмотрим. Собственно, помимо сменных насадочек вот этих, скажем так, веничков, есть вот такие венички. Единственное, на них немножечко накрутились мои волосы длинные, зеленые. Но думаю, в этом ничего такого страшного. Думаю, это можно убрать, потому что, ну, что свое не мерзко. И, собственно, сама вот эта подложка, которая должна быть влажной, но так как я ее еще не мочила, она просто является небольшим дополнительным таким сбором кошачьей шерсти. В данном случае шерсти Санс, потому что короткая шерсть, она собирается вот такими вот способами. Для того, чтобы, собственно, надеть эту тряпочку, сначала я засовываю в лопасти и прилепила на липучку и получила вот такую вот штуку. Вот это отверстие, это как раз-таки то, куда робот может всасывать колесики, которые, кстати, имеют свойство чуть-чуть становиться -чуть вглубь и становиться на поверхности, которые идут под наклоном, потому что, я так понимаю, он может преодолевать и поверхности, которые немножечко вот так. Но если вы думаете, что я буду использовать этот пылесос только по прямому назначению, то вы ошибаетесь. Я всегда хотела сделать вот это. Можно, например, кушать семечки и не переживать о шелушках. доставку еды или воды прям к тебе. Наташ, а ты можешь что-нибудь попить принести? Сейчас принесу. Спасибо! А покушать там еще не готово? Можно оригинально приглашать друг друга на свидание О, как мило! Пойдешь со мной на свидание хм, Ну как тут не согласиться? Хотите себе такого же робопитомца? Уже 11 ноября в официальном магазине iLife будут самые большие скидки на роботов-пылесосов в этом году. Например, моя модель V55 Pro будет иметь скидку в 50%, так что ссылочка в описании. У вас может появиться вот такой вот крутой друг для интересных развлечений и не только. Мне безумно понравился робот-пылесос. Не зря я себе мечтала его очень долго времени приобрести и теперь я могу просто лениться еще больше. Я могу просто его включить, и он будет елозить у меня по комнате и убирать весь мусор, что мне кажется безумно удобно и клево, особенно для меня, когда я постоянно что-то снимаю, работаю, и порой моя квартира превращается в одну большую кучу мусора. Теперь хотя бы будет ситуация чуточку лучше. Пишите в комментарии, вы за робота-пылесос, или же вы за классический пылесос, чтобы вот так вот ходить и елозить, или же вам нравится то, что он сам все делает, а вы просто можете сидеть так и наблюдать и говорить, да ты ж мой хороший. Если вы досмотрели это видео до конца, то пишите в комментариях хэштег робот-пылесос, а я буду находить такие комментарии и постараюсь их все пролайкать. В общем, все как обычно. Мы с вами увидимся уже очень скоро. Не забывайте поддержать меня лайком, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока!